Всем привет, с вами Макс Риск, Новый год на выигрыре Класс Иоанс, с Майкл, также еще порт Майзник. Может быть мы его встретим, кстати, как нам по классам? Я все тут Нам У нас тут еще класс картон Иоанна, начинаем класс очень Как набрать Я только давно очки Иоанна Майкл получил. Ну вот, поэтому чаще будем играть с нами. Тем более, друзья, я беру. 1 на 1 будет с нами играть, ну, с нами, а с другими игроками, чтобы дойти к высшему сказанному, вот. Слушайте, они подняли кубки, новичок, новичок, куча новичков. По-моему, так сразу не На третьем, на первом вообще 2000 купить не собрал, как вы поняли? а в команде сразу собрали, почему, скажите? Потому что у них есть свой план, скорее всего, Так 1 Давайте на уходную, там карту Это синий там. Все, с этим. Правило. Да, тут на угодной, друзья. Ебой. Ну, фейербол показали себе, да? А, он как-то, Мощно, значит, он сто раз их запускал. Что он умеет играть? Конечно, охладно. Блин, мне как-то некомфортно, ну ладно. Потом, кстати, старый ролик еще выложил. хотел выложить, но позорюсь. Потом, потом его выложил, там будет вот старый так что еще старый ролик, там будет очень прикольный советую посмотреть. так можно удаваться с чем она приковать? подарки тут, тут выход только помог тут красивый, красивый подарок тут тоже там Ну может быть тут в безопасности. Почему-то ладно, даже быть. Не, ну тут можно так искать. Та скорее всего будет идти. Идти. Искать нас. А я с тобой запущу. Ага, шаки мат. В принципе. На 120, еще одного. Возможно, орду псовы запустит. Ну, вдруг бывает Я их обью конечно. Постараюсь. А можно еще построить новый завод или них толкают такие ради происходит нормально без моих действий они уже а, рассредоточились это очень хорошо вот нет, нет нет нет сову а но как помню, мне долго в спам спать но там давайте принцип почему бы не ну прикольно кстати к командам что сова узнаете где брак наш нужны еще базу построить секрет искать сюда идем потом потом мы ну, обычно вот тут на сова крупным хорошо сова на сову В принципе я понял что он будет строить кучу позаром иди туда, вот, что ли? не узнай не наш рак. постройка, мы ну, здесь построим секретную, то типа, базу, почему бы не. дом, и парочку для того, чтобы. так кто вроде бы был рак. ну конечно, почему бы нет. у ну, нас сразу третью базу, вторую точно. Он делать, кстати, не очень вкусно. Ага, огненных. Я понял, что еще. Да, кстати, можно еще один завод построить. Вот. М -м давайте еще одного Может быть, он тут построил? Легкий построить управлять. Да. все секретная база думаю что он ничего не потоит вижу размытие все-таки хочу чтобы ты при... прилетел сюда и охранял нас как можно чаще но наконец-то гнол быстрее скоро поэкономить ему ударим сильно так чувство <смех> будет так хотелось бы конечно. Да, но... это будет тяжело елкей капец Можно пару скринов сделать пока что. кстати да на превьюшку но наша цель конечно победить в этом гре кстати, сам несколько это играть вместе, потому что, думаю, не нужно брать. Блин, они самим же. Только один скрин. Ты не стоишь. Опа, -ма. тут красиво, кстати. Блин, он а тут красив. Тут арда, кстати, красив. Кстати, нам уже прорытывать, йоу. ж такое блин скапли натакуйте нахуй са пожалуйста знаете где он база скорее всего да, там поскорее приходите на помощь реально нужна помощь вот А, я думаю вы уже знаете ну, кстати не... са может давно но ну... да, кстати враг тут еще сам может пятаться здесь спрячься спрячься так вот И, кстати тут еще с горбулином скотина откуда я знал что они такие портит а у него да такая о какой скотинку Друзья, как, как, двоюмок? А, я понял, он Что Ну что? А как он тут делал, кстати, я не понял. Тут нас захватил враг, еще один враг. Ладно, друзья, проигражение. Скажите, из-за чего? Скажу, из-за того, что он прокаченный. Ну, ну а что еще? Квестом Просто играть начал? Не играть просто. Не стеметы нужны, чувак. Да, да, да, Все, друзья, тематы берите. Но ну, я не хочу сдаваться. Но ну, придется. Ну ладно, удачи тебе. Я хочу, чтобы ты проиграл. Илианна Каваса на тебе. 77766. Меньше четверку. Конечно, симул. Горгуй. Но если ты большой урня а то... Ну, ты укалику какая-то Какая уж. Я не знаю, ну как-то. <соценно> Ладно. Таман нагиб. Нет, все. Сила бери макс риск или же что-то еще... Гаргуй без это чтобы уничтожать базу вражеской. Кстати, я и взял, да, взял. Почему я не все жал? Лёг, кстати, почему ты не взял. Реально, не у него шанс, нет. Ни одного шанса. А реально, даже, не был. Не, не а воишник. Не, про... не прокачанный, даже, понимаешь. Ну, не воишник, понял. Халпуешь, можно так сказать, но... Я постой, а? Я не по пока кузнеца каждый машин ван бан ну реально кузнец в начале гре супер ладно попробую сначала так вот так соклаун воу вол вниз как там сейчас 20 соконса вон вместе как Ладно, быстрее будет так уже быть потому что нам квест квест никуда если не пойдешь то чувство что кузнеца брать тут нужно ниже же огненного только нужно тактику еще о блин мы им тут конечно ладно так уж что там что а ждешь а что если он будет призывать сильнее например там гриналок собака ну, там будет как на а это вот на базу прям что прям кусок я тоже сюда ставлю зачем -то понятно тоже устроить кстати у него, у него, ну, наверное у него псы экономный класс, а у меня такой сильный класс Воровой точно классный а если спрячемся от него, от него не знаю Ну ладно в принципе Что-то будет такое Например там будет куча-куча Наверное -куча собак вот или, или сову запустить хм. почему бы не Сову советую запускать, чаще-чаще А кто сову запустит? Тоже у но... Okay. я первый вдохну еще четкий, кстати какой ты шестой да дай бог тебе не здоровый что ли мне четвертого, ёу сейчас еще одного этому однокозарму не хватит тебе а? не одна казарма ты тоже -то однокозарму? ты Тоже начал? так я тебе раньше начал как непонятно магически усполится я стал не знаю зачем ты делаешь Просто так потрачу. Как просто. Что просто атакать начал. Ладно. Мне шестые, а они так, что буду их брать. В принципе. Мы. Ой, ой-ой-ой, иди за ним. Скажи, чем она занимается в М -м -м. а не мячика она же не знаю он третьего лева она еще слабак ну что мы совместная игра это интереснее все мы одного врубили. гаргуля тут как я понял Ну что ж, давай тогда ускорим. Может а реально мне призвать кучу-куча людей героя, а кто экономил класс? По моему, это у нас. На ворду туда будет создавать, в принципе. Кстати, чувак. Можно на и напасть. по а куда пошел можно отвлекать кого-то кстати да одну горгулю взять и отвлекать а я буду сильнее реально гаргуль фестивал. постивал ну там гаргуль тебя не прокачаны А, бот, проблеми. Ну, видите, они красавчики. Топоведа или как? А, так он у меня Тихо, тихо, тихо, успокойся. Дима, он почти не рак, а. mm. да или просто хай они идут сюда вот да и среди мешанс пролит правшу бац еще стройки постройки страны здесь секретные да тут мешанс вау то слова иди сюда вот, проверь базу там противника или противник найди противник да кстати можно тут ему устроить шалгдал но я думаю это уже не надо поддать сразу кстати как то у гнал нас сняли что ясно я не снял интересно Да вот кто тут есть? понятно. там еще одна лаза вдруг. Мммм. Да, типа я сюда вот к тебе. Там кстати сова. На неё сова. Там была одна гулять а карта слушай блин слушайте реально офигеть за какого пятого так я могу быть и сильнее как никак хм. я понял орда то что нечто чувак на базу на базу на, бомбро, на базу тоже будем строить орду почему бы нет Базу нельзя не охранять. У нас не базы для деппа, так что... А -а. Mm? Вот так. Вот, вот. на ну, А, кого из... О-о-о, Сразу трудно, лично. тебе? Как тебя? Поможешь мне броху? Да, Хай не отвлекается на них В принципе, и... все. Дальше твоя дело Можешь? Я мне решил кинуть Ох, так ничего. То есть я купки или нет купил. Э? А ну-ка, давайте тогда обним Всех Вернемся на базу в бражескую Пока я тут база построю секретно да? да в принципе я очень спасая посмотрим как наш оши... напарник справится мы просто отдыхать нет? база конечно нет для отдыха, там, пушки очень то... ладно хай берет я не буду даже ремонт делать ну что справишься сам а тут можно, потом с потом повторный. Ты можешь одного дебрубить, чувак, давай, я тебе верю. Кстати, как-то Снежночек, может, называется. Клуман, ага. Давай, тащи, тащи, бро. А я где-то, так скажу. У нас тут еще еще не секрет. из а так что был в Regeneration Снежно. все, чувак, к тебе решили пойти. Мне лицева еще даже не знаю зачем слова. а ну сюда нужно для того чтобы сказать что нас атакуют неплохо то будут тогда строить кучу кучу так скажем минералов что потом что призвать собирать минералов а вот и бессмертный еще кстати по минералам чувак то да, прикинь нас атакуют прикинь нас атакуют а -а -а. уже давай есть отлично не не, -не мы должны на вазах. Как он атакует? Посмотрим. Затащит или наш напарник? Вот очень интересно, А то еще не я, я... Скучно что со мной. Ммм... А что он тебя такой брал? ну как Он такой не понял, что ты дыхать начал. Давай один на один играйте. Я буду тут развиваться. Потом в будущем. Если тебя завалят, то я завалю его. Потому что нет, тут экономика просто растет. Я не такой, не трачу. Я только развиваю экономику. Ниже, да? Можно ускорить по в случае. Да, кстати, нужно ускорить по-быстрому. А то друг враг щекает. Так, я, кстати, советую уже казарму строить. Например, здесь. На всякий случай, на безопасно. Тут вот также тоже базу. По-быстрому. По а то вижу, что наш напарник не справляется. Напарник, ты справишься? А не... Ладно, в принципе, атакуйте. Я уже поддаюсь. Я уже боюсь. Думаю, что у нас напарник время задачи. А он не хочет тащить? Почему? Чувак, ну, дайте, что? Почему у меня такие напарники, кстати, да? Почему у меня такие напарники? Хм. Дальше просто гнол будет спускать, как евро брак. Так, ну все вроде. Бы. Будем тоже дефаться. И ты тоже специально так кушать подаваться, видишь? Два фареза мы. Самой не будем. У нас так хватает а. Как он такая колода, кстати? Вот, а, кстати, еще будет один а, колода, чтобы потом призвать куча куча Одна казарма. Мне нужно больше казарм, чтобы вот такое вот было. <смех> типа того. Как насчет еще одной базы? Возвращаем одну еще одну базу. Ну, в принципе, Тут опасно. Тут можно память что-то мутить. Тут у меня ресурсы заканчиваются. Вообще, ну это игра, почему они такие напарники? Реально. Тут кусочки построю. Давайте построим. Если там будет брак, то я его отступлю. Я не буду его Брак, кстати, думаю, что он не завалил. Оказывается, нет. А я жив. Йоу, я жив, я просто играю минералы. сам прикольно что можно тут делать. Собирать минералы. А тут еще пособираем. просится меня, то все, чувак, так ну, честно, Я тебе так заваливаю, Заваляю. Так, тут у нас что-то, враг? Нет, тогда тут пособираю все остальное. И тут, в конце концов. Потом уже... Тут, если там, там враг, то его вырублю и там позабираю. Потом будем воздеваться, чтобы он выше с игры. Как он такой. Вроде бы контент сойдет. Кстати, у меня уже орды. Реально, аж капец Я жду, когда мы выиграем. Давайте еще одну казарму. У меня уже столько достаточно ресурсов. Тем более, чем больше башни, тем врагу нашему врагу да. тяжелее. Чем ты занимаешься, кстати? Он, он просто экономику развивает. Чувак, тебе скоро рода будет. Я не знаю, чем враг там занимается, но ре реально скоро у него рода будет. Кстати, мне очень интересно. Там он занят точку? Нет, я могу занять там точку. Там построить, развиться, все шикарно. Еще там ускорее эту штуку. Не больше костно. Почему мне не так вот а ресурсов? Тут тем более закончилось, тут тем более не месяца. Будем все высасывать. И получается, друзья, что сумасшедший. Я сумасшедший, я знаю. Тем более он уже тут дошел. О май гад, тут кто-то кстати. Ну ладно, в принципе. У нас тут враг. Он так быстро построит эту базу, что я просто в шоке. У нас тут враг. Что будешь делать, если нас нападет, я его пожалею, конечно. Он пишет точку захватили. Чувак, иди сама такую. Тебе и так прокачанного гнула Че он дворит? Чувак, тебе нужно качаться. Не мне. Йоу. Ладно. Кстати, у меня реально уже максимум. Мне уже реально максимум. Что мне делать? Подождем. Ну, почему бы нет? А войска мы спрячем. спрячем секретно базу база будет здесь секрет Давайте все вачка здесь тогда почему бы и нет вот ардам вот вот вот я не к тебе кстати пошел я пошел к себе я думаю что задач верить так, так, так, собирать он сам пошел или мне уже помочь такой добрые да ладно yeah я не знал ссори тогда я просто тут э, поиздеваться там еще. О -о -о, смотри гарда давай тащи красавчик могим своему напарнику Мы побалуемся а что тут с ним производится а понял у нас тут ресурсы уже бесконечно в нужна помощь кстати когда у нас будет уже максимум новую терять потом узнаем что произойдет еще Реально мы скоро уже выживем так. Что происходит? Тащить их новых. запустить. Ну, вот тащи один-один ради. Наконец-то он вышел. Кстати, <смех> вы знаете, вдруг там еще брак. О, май гад. Даже не знаю. Затащишь, что это такое? Это брак еще? У меня реально столько ресурсов? Шутку. Эй, слышь, не офигел. Я же тебе там, не, ну я сказал, ты офигел. Почему? Потому что у тебя и так куча солдат подстань Все, он ну, где-то столько не солдат, будет заново атаковать. Ну атакуй. Так, я ремонт, я хочу жить, я хочу собирать ресурс На мне напал. Эм, давайте ремонт включай, чтобы э, что делать. У меня уже 10 тысяч. Лол. Реально прикольно столько там бом. А давайте нападем. Ну просто скучно. Так, давайте ремонт. Ремонт. Нападем. Немножко. Как-то уже скучновато стало. Давайте. Станцом он такой, ч за прикол? Нужно отступать! Ну, ну, не знаю, блин, ну он сам такой линки, блин. То -то -то -то". Да что он делает? Он что, все на меня выложил? Реально, он все выложил на меня. Он не прикалывается или что-то выложил на меня. Сова, кстати. Что-то а там вообще сип. Сова, пожалуйста. если да тут у нас что-то есть. Так, издеваться буду да? Я жду, когда наш напарник надо будет атаковать на все. Так, тут моя база. Ясно. атакуйте О. Это можно уже атакую сна сова давайте на саву нападем я думаю что враг наш испугался на да? он точку в <с> Ты зачем ставить точку все врубили саму все прячемся мне не хочу <с> конфликты все мы мы добрые так, а вы что а так Атакуйте что? Тут что? Давай, давай, копай. Ты все дырку собрал. я такой? Че он ленится? Я буду в конце умирать. Ты будешь первым. Я буду у него войну убирать. Ты останешься с минералом, и ты в что? Да? Там не задача чтобы. Не, -е -е. Что такое? Война. А что, враг остался без этих? Так нечестно. Чувак, только мне еще некая коллекция кстати может лучше построить не базу только а, а, построить вот и все а так что такое чувак ты будешь делать он что прикалывается и тут кстати не заметьте класс я вырываю нас просто так мы побеждаем кирешники перевод построим базу шикар давайте ускорим чем бы нет там буду кучу людей призывать. Кстати, да, тут что нужно тратить ресурсы, например, на. На вот эти вот штуки. Думаю, что он не все одолеет. Казарму Куча поставим казармы. Что он просто струсил и вышел с игры. Что там на тебя? Брод, ты проиграешь, а я затащу Не знаю, почему ты проиграл. почему, блин? Жаль тебя, конечно. Ты не сдал тест все поможем а я не хочу чтобы наш напарник умирал у него последняя база ну нужно помогать напарник скоро умрет и быстрее тем более у врага наземный тяжело будет кстати он там по, -по прочности по больше чем урона ну что орда вперед быстрее ну что киречники думаете что нашего сохланутся сохланутся дружка завалите не позволю кстати, почему он не делает ремонт? Мне интересно. Не, не адизовалишь. Отстань. Дефаться -от -от здесь будем. Все, новая база здесь. Все. Отстаньте. Всё. О, сдался. Я не знаю, че дарка. Все, напуганный такой. Давайте пересмотрим. Сколько у миралов Может быть, у него больше минералов Реально. Пересмотрим. Сколько минералов? Это самое интересное. Чувак, ну вот капец, я ролик буду же потом только. Потому что это потом он будет, а не сейчас. Мы все по запланированным контентам. Делать. Вот так как-то. Давай, давай, я сейчас зародится, посмотрим, в чем дело. Кстати, мне там голос нельзя музее в будущем, мне интересно. Да, это, это и писать. Не, Ну, если там будет больше подписчиков, больше просмотров, то больше узнают. Это же лучше, чем просто сохранять старый видео. Итак, друзья. Что тут происходит, а? А, это, это. Я не понял. Мою базу просто уничтожили. Я ничего не собираю. А, у минералов. У нашего РС тот такой РС. А, брак наш. 2300 имеет, а я так имею 10 тысяч, помню. Давайте перематываем. Интересно, что будет дальше. Так у меня ресурсы кончились. А сколько у меня ресурсов? Макс риск 1500. Ага. М -м, это я. Угу. Так, это брак Я не понимаю. Почему у меня сто, у врага столько ресурсов? Сколько у меня сейчас ресурсов? 576. Откуда? Как он доходно сражается? Реально, один на один. Мы затащим, если будем так издеваться. Нужно еще тактику например, Развиться первым, да? Потому что. Что угодно подарки перемотаем сейчас нормально. и у меня макс риск 10 тысяч а как наш напарник его зовут сам эм, он бро а что ты покажешь о чем вышел пока очень максимум очень интересно непонятно он ч ⁇ издевается он обычный человек но, перемотаем в конце концов, он у нас враг, да? Иди сюда, чё, Не Только не умирал. Там надо даже больше умирал. Не знаю, почему сдался. Ведь это тысячи, ты можешь что угодно построить, блин. За мной играл. Нормально. Давайте еще раз. Время класс. Хочу еще Ну, кладок, кстати, классно, кладок. А сила. Сам классный-то Арда. Реально сама классно в жизни. Сила добавить еще. карте Что еще можно кардио добавить? А, эту штуку. Производство скользи. Это мне и так нужно. Можно мне хоть три взять эти вот значечку магии. Или просто отнять тебя, вот. Ну производство меня просто по кайфу, чтобы быстро там все это делать. Чем просто здоровье, блять. Реально. Хай карта останется. Так, этот чувачок. К экономике разрушение чтобы время там удлинить мне. Это все временное. Карта, карта что пока стало а так вот чем так они все меньше купить у меня вот почему не проиграли всегда проигрывает самый меньше купче у меня Блин, а как вы тогда мыши кубки поднять уровни сил напарников так а тут будем издеваться думаю да нужно тут поздеваться и так напарник стой мы захватываем все точки захватываем броня все точки и ресурсы собираем если враг призывает м, орду там э, гаргуль то и мукер будет конечно потому что я это карду гаргуль знаю на индекс как там был то а, а ты другое сейчас уже ладно строй оборонять я буду ну да ну что-то хоть как-то отбивался так что лайка будете оборонять все я буду стоять и вижу врага сразу нападаю ты только минералы прокачивать. Ладно, в принципе. Я надо. только один. Один бой полини. Один боин полини боя. Так говорят, давай тогда ту построю. Потом будем призывать. И потом еще раз. А, тоже стружбашную. Красава, кстати. Окей. А стоп. Какого? Какого, блин? Ну ладно, ладно, я а тут построю базу, если враг потом скажет, если не пойду построю ту базу, найдет меня я тебе кирдык, чувак. Зачем ты это делаешь? Нет, база, кстати, прикольно сделал. Значит, я мог построить м -м, где там базу, сэкономить там время, сэкономить там ресурсы, типа, типа не давать мне ресурсы. Реально тактика рабочая. Чего, ты молодец. Забудь, что я тебе сказал. <conce -rect> Реально молодец. Так, давайте тогда раз заряды точились, немножко. Вот, покрасите. И сову запустить для по кайфу башня 5 классно базу ну например тут прошу и дальше орду ну, например что уже напал так быстро я не ожидал в общем-то вы атакуйте на да? или на базу не на базу У нас тем более экономика тактика экономики а сова чтобы узнать враг занимает точку или нет почему я тупо стрел почему не там я не знаю а, давайте гнал хорош не решится не начали строить Йоу, как плохо кстати настолько Одна база да, призыва. Она парника больше. Мы парник затащит. Что там, Никола? Сва давай, нас смотри по карте. Так, давай сюда вот. Орду вот, это вот запустить, да. Мы потом это запустим, чтобы время. Так что на этих нужно собирать еще 50 мана идет. Найти <соценно> ничего не найти ману Что Шопад ничего. Где же? Раз, два. Мана нужна. Мана нужна, йо -мо. -йо. Дайте нам этих вот. Смочили. Сбор точки, пожалуйста, меняйте. Натив второго. Раз, два минералы еще блять. сова говорит нам ничего там так еще корабль приготовили буквально троих чтобы прям сэкономить экономику именно разрушить они там базу скорее всего строят что такое враги здесь йоу враги здесь сова там скажи будут ли враги тут вот, что то строить пока что не будет но если будет, то не заплыть. В это время. Ну, а призвать. Тоже советую Посадка. Посадка. Тут экономика развивается, нам... Но... Что ускорить? Тут не сейчас ускорить... Вот так... Что у нас... Сейчас напались нам... Тогда ремонт включите, пожалуйста... Нам тут нужно что-то... Блин, откуда я знал? Савана нужна здесь. Ваша помощь. О -о -о -о. даже не узнать. Тебя что уничтожили? Какого черта, блин? Ты хоть думаешь, а? Пожалуйста, построй базу. Чувак. Ты хоть продумал план. Что ты призвал другого, пожалуй? <laughs> я сам не справлюсь. Ах, ладно, пошел. Какой напарник? М а, ну прокач. Если ты ничего не построишь, то я. Пока ну, пока.